Смотри, это Ладно. кузнечик Блин, он жареный нет, И нет, я не знаю, нет, где его взяли было. Но, Чё, но что, я что, должна его не съесть не Он не пахнет как не а, Как не горелый не спайс Смотрите А на вкус как греночка Как греночка а с белым вином вообще шик просто Всем <решили> советую